привет меня зовут ярослав и сегодня я покажу как установить быстро кошелек трон переходим на сайт ссылочка на который находится в описании называется tron link и я покажу как устанавливать расширение в google chrome тут есть для android для ios также но я нажимаю на google chrome и перехожу сразу вот в интернет-магазин google chrome нажимаю кнопку установить устанавливаю расширение расширение установлено кликаю по нему чтобы его открыть и тут нам сразу надо придумать какой сложный пароль себе давайте я его тут придумаю и повторить нажимаю continue и тут для того чтобы создать новый кошелек надо нажать кнопку create также придумываю название для своего кошелька и тут нам дается 12 символов, которые нам надо скопировать и сохранить Потому что они являются нашим приватным ключом И обязательно храните в надежном месте и никому не показывайте их Потому что заполучив их, любой человек может получить доступ к вашему кошельку с вашей криптовалютой Теперь нас просят в том порядке, в котором они были указаны, ввести их тут После того, как я ввел их в нужном порядке, нажимаю «Продолжить» И все, наш кошелек создан, тут у нас адрес нашего кошелька, мы его можем копировать прямо отсюда, или нажимая на вот эту кнопку, у нас появляется адрес целиком, который мы также можем скопировать, и э, QR-код, с помощью его тоже вы можете получать криптовалюту на кошелек. Если вам надо отправить строн, то нажимаем кнопку Send, и тут заполняем все данные, адрес получателя, количество монет, и нажимаем отправить. Вот, кошелек создан, можете пользоваться.